Дальнозоркий человек хорошо видит удаленные предметы и плохо расплывчато близко расположенные. Причина заключается в том, что ослабевают глазные мышцы. Хрусталик становится более плоским и не может увеличить свою кривизну. В этом случае отчетливое изображение близких предметов получается за сетчаткой. Чтобы исправить дальнозоркость, нужно сильнее преломить лучи. С этой целью используют лучи с собирающими линзами. На хрусталик падает пучок сходящихся лучей, который он преломляет так, что изображение получается на сетчатке. Таким образом, близорукость и дальнозоркость устраняются с помощью очков.